И всем привет, мои дорогие друзья! С вами Иван Амезмат, и сегодня я буду обозревать, как очистить биметаллические монеты. У меня есть несколько биметаллических монет, как вы видите, они грязные. Вот, к примеру. Вот тоже. Но это не очень грязное. Вот у меня еще и загрязненная монета вообще прям. Ну что ж, давайте начинать. Для того, чтобы очистить биметаллические монеты, мне понадобится какая-либо емкость. В моем случае это кастрюля. Также понадобится фольга на низ, чтобы у нас э, грязь, которая отмоется с э, монет биметаллических, не въелась в низ кастрюли. А чтобы осталось на фольге. И фольгу мы потом уберем. Также понадобится 200 мл воды. Залить над фольгой, ну точнее, не 200 миллилитров, а примерно где-то половина кастрюли. Также понадобится нам две ложки соды в столовой. То есть сейчас мы это все сделаем. Вот сода у нас. И вот две столовые ложки. Раз и два. Вот две столовые ложечки у нас. Все, теперь мы должны кинуть вот сюда металлические монеты. Желательно положить их далеко друг от друга, чтобы у нас они не пропали. Сейчас также я принесу еще несколько биметаллических монет, чтобы у нас полностью заполнилась вся кастрюля и не тратилась зря ни соды. Ни... Ну вот, дорогие друзья, я положил чуть-чуть побольше монет. И сейчас нам это все нужно поставить на 5-10 минут на... на плиту газовую. Чтобы она у нас делалась и как у меня сделается я опять же вам покажу это все ну и что ж дорогие друзья и вот только что сейчас я вытащил монеты с огня и также каких-то заметных изменений в их виде не вижу пока что но давайте посмотрим данную теорию и проверим верна ли она или нет ну вот дорогие друзья я извлек монеты из нашей емкости с кипящей водой, а также содой. И для того, чтобы нам очистить их окончательно, мне понадобится полотенце и также зубная паста. Или же зубная щетка, если у вас нет лишнего полотенца. То есть принцип, в принципе, очень легкий. Как бы это странно не звучало, мы должны на полотенце добавить чуть-чуть пасты. И затем давайте возьмем такую черненькую прям монету и потеряем ее чуть-чуть об -чуть полотенце. Да, слушайте, она поменяла свой вид, уже гораздо лучше стала выглядеть. То есть, если мы, например, еще, наверное, получше потрем, то у нас еще она будет лучше выглядеть, да. Смотрите, она и правда стала лучше выглядеть, гораздо получше, чем была тогда, поскольку тогда у нас было черное. У нас, единственное, вот здесь вот внизу почему-то не оттерлось. Давайте сейчас попробуем это убрать. Вот это немножечко пасты. И... Также полотенцем по трем Перевернем, потом другой. Ну, что-то она не очень хорошо оттирается, но тем не менее осталось уже поплажем. Ну что ж, дорогие друзья, это был такой новый способ по очистке биметаллических монет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч. С вами был Иван Номизмат и всем пока.